Всем приветствуем Макс Лиск, моя колодом. Ссылка на прошлую серию. Ну, там может поискать на, на, на канале. Не моя любимая, не моя любимая карта, нам кирдык. знаю. Этот вообще не люблю карты. Не понимаю, как тупо выигрывать. Экономика разрушает или шоу блин? Мне тут еще воська копит. Тут разные игроки. По этой карте. Проблемная карта. Не повторяю то, что я делал. Думаю, что враг не нападет так быстро. Сову запустим, хоть это будет весело. Лайк, подписка, приветствую на Макс риск ссылку в описании или поиск Видите? там четко все, там куча роликов, куча видео, Развлечение классно. Вообще туда, да, здесь построим туда, Вот тут вот, вот, напугать не Чаще всего пугает враги, потому что рядом, конечно. И есть шанс победить. Куда налево ногу ступить и направо, чтобы потом стать с кровати и весело побить. Быть. Я убираю правую. шинства беру. Я правую, это правильно. Если вы берите левую, то вы не станете. Никогда. Как же я опасно сказал. У -у -у. Так, давайте с что ли? Дор -мой. Дор -мой. А, блин, не хватает. Зря так макс риск поспешил. У -у. нужны для укрепления укрепление базы особо чтобы узнать враг там защищенный или же просто такой себе так, так ну что сау запустим наконец там ну принципе раунд что-то мы идти. так расширяемся расширяем ладонью нормально я угол отдается. Сава, где нас? Эм, Савас. О, давай. Давай, Разу знаю, враг строит трубазу. не строит трубазу. Или подождать, чтобы накопить войскам. И воевать с ним. Или там что потом замутить. Я побоюсь, хочу вновь взять пути Так, враг, и они а стройбал базу. Ага. Чем он занимается? Строит там э, башню я знал кучу воська отправлять или нет. Прием. Брак. строят кучу казарм. Принимай. Ага, понял. Значит, строим кучу казарм. Не строим. Да, ну, кучу казарм. он базу построим, хотя будет быть одну. Потом, чтобы по быстрому набирать эти кубки, потом мы строим, конечно же. Больше призывников. Призывников. Ну что, совы сол. Вы, вы узнаете, где враг. Потом ускорим. Потом построим базу еще казани Лучше. У меня копеечники. Здесь у нас бутора база будет шикарный еще по скорости обгоняем врага. Хочу такого. Чувака. Хорошо, одного хотим. Все наблюдаю возможно враг все же построится или нападет на нас наблюдать здесь потихонечку только обширяйся нападает уже блин не показал он хочет обойти меня а ну как здесь он а ну, скорее всего хочет обойти с меньше всего войска знаю плохо дела ну, почта пойти, а что он думает Скоро могу обратно возвращайтесь Нет чем он там занимается Прятал войска Попрядь да, прячь, прячь. не экономика скоро вырастет Уже наполнено слушай был как ты делаешь Защиту ключу? Что за прикол? Что, твой актив не сработал? Ой я! Ты не решил не сбрасывать обруб? Может выпускать его пускать? Но может они реально крутые. Так они вторую хотят вроде нашу базу по второму плангу ну, все вроде атаковать на них нас не максимировал спасибо призывает еще чурков наездников сегодня их день ёл так что получим там а? нет, нет. давайте еще можно серебро хоть дайте мне так хочу серебро потом меня выкидывать потом обратно брать потом выкидывать что происходит не знаю О, давай продолжим а, кстати как там боврами не 1600 кубков <с> я 1400 даже серебро не даже а он так мира золотой какой-то 1700 золотой как по мне ага карта понятная дальше мы призываем Ладно, как угодно. призывай макс риск. Повторяю ту же самую тактику рабочую. Ну, угу. даже совет повторять. тактика просто нормально допустим. Наконец-то нашел одну тактику, которая мне подойдет и вам, наверное, тоже скорее всего. Тут нужно, конечно, численность считать. Раз, два, три. Выходи, школьник, выходи. Вы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, потом вести. Напугать, напугать здесь надо. Да. Потом враг обошел так долго, чем коротко. как походит долго. Коротко обойдет так бышь. А так побою думаю здесь обойти. Врачи так поступают. Я так думаю, так уже здесь. Я обойстрым трубазом. Пока минералством. Хочу еще сову знать, чем это занимается. Да, сваль можно. где-то здесь прячься 2 на 2 тип то второй нужно строить потом уже и минералы если посчитать уже минерал а потом уже на орку наездников и изигра игра получается <laughs> Класс. а подожди а что если брак нападет такой не сильно ну, это потом когда мы узнаем чем он занимается не просто так с одним гигантом иди или не собирает статую там куча куча куча гентов лучше хай собирает кучу гигантов это я бы сделал бы куча гигантов. Угу. Вот так, лучше конечно я бы не брал бы на слишком много, ну ладно так уж и быть что сделал что я делал хайбуд так все думаю волка хватит хочу узнать у меня брать наездников потом... Братьев, волков или наездников. Брать, чтобы, будучи тактику, узнать. И мне строят трубазу. И найти его, в чем нужно, блин. Это задача не из не из простых. Искать его еще нужно. Потом, да, нашел его. Все-таки строит трубазу. И минералы строят, капец. А чем там др другим занимается? Ну, построим трубазу, окей. Прям сейчас искам движок шаг вперед. Слова, давай разузнай. Мы тем более можем ускорить, а он враг вроде бы не ускориться Слава нормально Генерация тоже ускорить Посмотрим башни строить, чтобы было кайп. Не, у Казарма же хочет охранять ладно хай берет ресурс кого хочет в общем он даже не строит скорее всего даже база, база не вижу в общем следи возможно брак потом упадет в скором времени вот, прям тут вот, следи. Э, не надо пока что мая пока Думаю, что он нападет внезапно таки. Так, думаешь? Окей, мой подписчик. Тогда я тебя шокуну от Тогда сюда сделаю хоть как-то. Тогда куча орка наездников. И куча казарм. Понятно, что он без базы, да, понятно. Совету строить Макс Рестеру базу. Еще одну базу. Ну, давай. И по-быстрому. Давай. Еще одна база, моя. Может, пацаны, вы будете... Просто, чувак, ты просто так копаешь. Капец, у тебя куча минералов У нас просто мало копаний. а а, -а, -а. Ладно, раз, два, три, четыре. Пошли я призывайте ну, Да, чтобы произойти по обыстре -по могу согласен. Шо за. майга блин. блин скотина откуда я знаю? подписчики откуда так у дешнего войска откуда скорее всего вот чё там мультик ну как, твою же блин. ну как этот чел блин стащим высокие разработчики вы сумасшедшие у них блин сразу сильно подсылать мне тут скрытым Сразу знать чем там брак и занимаются я не знал что он строит хоть и я, <говорит> <говорит> я недооценил своего врага Ладно, второй строит друг базу. Ну ладно. Свинья такая. Да, да, да, да не закончи катку отстань. Сава нам лета с Кстати, у нее есть. Кто у него еще есть? У нее есть вообще есть? Есть летающий? Или нет, вообще летающий? Как? Как? Как он-то сделал? Я не знаю. Я хочу посмотреть, чем будет будущем заниматься. Он еще хотел... Как? Что за у него такое? отвратительно это скорость регенерашн или что блин капец, что тут происходит как круто ну что вам скажу да хорошо куда и класса персонажа покупайте не канал клас по моему можно почитать начало сначала с персонажами нам. Все, хотя не достал. Чем он занимался? Я не видел. А! А! А! Скодина, блин. Хрука за базу зачем? Как мне хватает ресурсов? А, так что базу. Он тут базу дам первым узнать. С сразу с тобой запускаем макс риск. Так, не дури, не. Надо было следить за ним, блин. А Они стоят тупо, блин. Вот туда возникнуть. У них должны защиты. Если, если увижу защиту, то сразу отступаю, все В следующей катке сегодня. Мы затащим, обещаю. Тупо по количеству. Тупо по экономике. Понял. Теперь хочу знать, почему он в этот шаходок сильный? Эх, черный молодец, о, о, о. Там черный. Твою ж мать, 1800, блин, 1400 у меня. Зработчку тю блин, на серебро, ну нет, он просто серебра чем дальше идет а ну-ка т.д. Э -э, бронза 1200 вот я к им отношусь разработчики к ним одну жусь тысяч им везет блин серебром 1600 серебро вот золото 1800 тысячу серебро тысячу стой стой в авто тысячу золота тысяча девятьсот -а. то есть вы показывать катки что вы справедливо оказываетесь так 1808 возможно он почти золотом ну реально под классно ну, нормально нормально вставляем да что вот там, откуда нужно OK. савун. Нова тактика. Нова тактика. Новый гайд, новый гайд. Я их хорошо, блю, блин. Он с нашего клана, или ему перты будет скоро, а? Нет. Кто с нашого клана? Да, как-то оказывается, мы даже и можем играть с клановцами, против них. А раньше такого... Нет, раньше такое есть. А буду еще такого не будет. Куча будет игроков под названием Эд. Кто такое Эд? Такой себе <смех> никнейм. Ли он изменил его? <смех> Карта вроде бы сойдет, в принципе. Саут будет все будет классно. <смех> я не могу... Ну, как так я проигрываю? Серебро, дайте мне такие отвали Серебро. А то твое... золото пошел вон. <смех> Дайте мне медику, он чемпионом. Пошел вон, ты никто. Вот такая вот игра. Смотрите. Даже к серебру не дает Я был к серебру, потом меня выкинулся Скажут то, то, что ты не донишь пошел вон. Ну, да, все 200 есть. Три э, персонажа есть. Расставляю, расставляю. Кто построен строим. Тупо, вообще такая здесь строим давай расширяем о глазик видите расширился здесь кусочек кубики рубики кусочек там Кусочку. да все же он, он узнал а ну-ка три волчата искать нет сову сову я запущу Ну, понюш, так, ну, он понял, что я кнопку не будет записать скорее всего, да? умный умный. Так, давайте уже сову хочу. А, вот Один из может справиться с ним, конечно. Кучарду. Ой, ой! А я думал, что ты не запустишь. Приостановился же. Думаю, там кучрт. Нормально. мать как? как нет невозможно ну невозможно тут я же тверду как ну что блин твой магнитол там построил казарму или шо блин как он ты сделал кирдыкати шкор будет я пересмотрю друзья на ушел хоче казарм построил ну как про статистику и реально, реально. Как это так? Как он это сделал, блин? Что такое это, извини. А ну как тут сделал? она пересмотреть. 7 седьмого. Логично. А, палающий легион, блин. Вы ч, сумма чего? Выкинуть решили меня? Первый выкидывал, второй выкидывающий гон. Да я мощнику не, не буду играть за вас. Позже что всех. Я понял скорость. Скорость решился сыграть, да? Скати на На скорость решил. А дальше чтобы что с меня... Ха, у меня больше глаза. Ноль. Куда пошел? Оо! Сразу запускает. А там вася. охраняет. Ладно, разведчика тут же не хочешь а -э? не хочешь? А может быть я там А Что потом узнать? О там нет, там нет скорее всего. Конечно, логично. Опа, на нет макса риска. он наверное, там или там. Проверю. Сколько у меня орд. 3. Я строю минерала что запустить летающего но я сову запускает друзья моя ошибка если на бал сову не круг никаком случае не запускать потому что вам нужно отбиваться от орды вы берете летающих кис и хай так вот у них вот логично нерала ну построил хай ну зачем сову сова тратится со мной 50 на 50 Ты мог бы запустить еще одному 22 крыла на там 60 65 чем то нет, 50 мам. Нормально. Два крыла на. И ты бы, Макс, риск бы затащил. Вот, и красавчик затащу. 1 орду. Но, он вторую. Умирал строит. Это моя ошибка. Друзья, осознайте это. Осознайте. Он вторую. Но как он так быстро. Нет, там пес. Нет. Блин, псы реально быстрые очень и такие бум-бум-бум такие быстрые ну логично ладно знаете скажем ты в ролике все отстань сок тебя купал кстати хочу разобраться с игрой твою мать ты это золото против бронзы бронза серебро какое золото бронза против золота иди сюда блин Ладно, разработчика. Да. Золотом. 1886. У меня 1900, как я помню. Золотом. 1900, что ли? Сколько? Из чего там тебя есть? Серебром. Золото 1900, как я понимаю. где это я хочу его наказать блин, доста каждый игрок из клана хочет меня убить носите выходи в бой трус я понял как на 1 самого говорил я на него говорил. вот блин давай давай будет вот он решил все же сыграть. Отлично. Ну что, хорошо, блин. Твоя тактика псы, значит. Тогда особо не запускаю его. Ну окей, запускаю совет псы. Блин, ну это так, так так так так так так По себе, что прям согласился с радиоигру? Не кажется бы смог бы. Теперь я минерал не буду строить, как у меня. Теперь я, наверное. Так же сама. Больше больше казан. Не казармо Вот одну базу поступить Обязательно. Потому что брак, скорее всего, он не смог по-быстрому изменить сразу этого пса. Скорее всего он псы запустит. И я сойдет для начала. Все, мы э, защитим. Так, сам не выпускаем. Вдруг он сейчас кучу запустит, будет вообще угающая. Теперь мы летающий крыло нам запустим. А я раньше летающий крыла нам запускал чем сам чтобы сэкономить воевать. Но все раньше раньше было то, теперь другое. Так, давай быстренько. Вдруг что-то мутит, Прямо так стоит, да. Окей, так. Всё так. Отступать. В принципе, я хочу еще ремонт. Блин. А реально меня путь? Все, не пускать не пускай. Стена, сна. Он решил повторную сделать. Ты хочешь, чтобы у нас получился ролик очень хороший? Не, ну я не против, чтобы ролик очень отключен. В общем, друзья, смотри, как псов. нам помог Эд. Вот как. Я понял. Здесь еще не разрушается база, кстати. Не, ну это, кстати, было сильно, кстати, да. Эту базу построил. Ладно, а тогда ты летающий, как я знаю. Вау, мой гадкий. Ну, уже тут строит. Ему нужен. А? Вроде бы, вроде бы есть, вроде бы что есть, что есть. Он сдался. Вау, я отбил орду и это классно было. И реально отбить орду можно было. Солнец выскайте. Если знаете, что враг будет псы запускать. Ну что, спасибо большое. мы тут еще есть друзья, можно их позвать. Давайте посмотрим. Там в том Как там узнать у Что я эм, запустить? Не в клане. А в клане я одного чувака добавил из друзей. Соклануется. Он потом ушел Вау, давайте вместе. Что это такое? А, король. Он на почитать там. Смотрите, у меня есть карточка. Это вроде бы лучше, чем у меня. А ты прячешься. Мы через да играем. О, ок. окей, я снимать или снимаю, снимать. Лучше снимать не Вот, вот я не знаю, кто из них, кто-то из них будет нашего клана, кто не с нашего. Круто, мутер в банде, отлично контент будет. Как звалить орудуцов и как отбить врагов 3 на 3 я уже записал рой ну ладно сыграем еще раз так где я нахожусь ага ой блин как наоборот 360 градусов реально тут было оранже А теперь наоборот как-то как они повернуть блин теперь как будто вверх нах верх на нахна... вверх ногами теперь карта точно будет точнить мне сейчас так тут у нас выход а я вспомню такую нормально я помню только нормально нормально так он, не знаю что строить не... Не, не, не знаю что же строить что там строить молодцы я буду не надо, что листающих признать там не будут строить потому что они так тащит давай 120 блин прикрывай здесь так я первый призвал а вы не призываете это что-то как-то не хочет собрать Потому что 1.1 реально тащит, но если я от, от обороны сделаю сильную, то реально псов защитить можно. Так что кто там говорит, люди не может защитить. Не верьте Макс Риску, верьте. Докалываем наконец-то тут. Да, если прям будет очень многих попросить, что мы не нашли данный ролик, то я сделал мандажку режу и выложу на канал. Так, ярного тактика. Перехай будут делать снайперы. Да, можно даже сов запустить. Да, сову реально запустить. Здесь будет шикарно. Это мы это сделаем. Ну да, да сова есть, кстати, спасибо. Так, ребят, нужен, нужен, нужен, нужен, нужен, ну, Моркина, извините, на, морки, на, на лапу, смотрим, что будет там. Так, что тут у нас с тобой, а? кто такой? Наш? разведка, каким пехотом, блин, тратить? Я начал сначала говорил, кто был? Там кто-то я видел, или что это запускает. Ага. Новая тактика. Бегом, бегом, бегом. База Макс Риск. Окей. А то вдруг враг строит вторую базу. Э, хищники, они оригинальными включать Так что вот такие. Okay. депоти что не. раз два три скорость а, пошло дело слушайте а не лента вижу часики вижу часики класный кто это мои а, нет, оба. Опана, нам на куда куда куда а ну давайте тоже хоть кусочек а вдруг враг душу-то строит? Точно. Дать оборону дейпостам. Нагибнов. Мираловка капец было мало. Там мне Миралов вообще не нужно было брать. здесь. М -м -м, я понял. Так, мы можем сначала. Да? Так, вот, куда куда? Я за Почему -нибудь. Так, давайте тогда. Блин, окей, окей, спасибо совал, кстати, за разведку. Этого. чувак, кубал, а... Нет, а? А, ну сюда войска. Усуать. здесь их поймаем так мы же вот а, все же тут куча баста ладно немножко разрушайте блин он реально кругу кого-то Пойду, не пойду. Что там? Эй, я могу здесь. Ну я слушаю, это плохо. Ну-ка, пач. блин. Нам бы хоть как-то... Это я на них автомате на такой... Какой только поставил? Автомат. Интересно. слышь куда наполнен заняться не <смех> кирты будет мат надо отступайте ладно, ладно мы там разрушили базу сломали экономику нормально как насчет еще один базу там разрушают кстати я там даже не пульсы делал ну, вот. красиво, у нас на паличь. Ну вроде допустим. Как Поможете, про. По Можно понимать по-моему сажать. В принципе. Ну, что не нападет еще раз? На базу решил. но он все, кстати, напарники. Котория не у будет. Ой, как не сладко. Все, возвращайтесь на базу, ремонт. Наверное, экономику восстановить хотя бы. Бор вот точки меня здесь. -то вызываем. Да, ну значит, что -то очень -то базное куча ресурсов потому что видно что уже ресурсы хочет плаваю базу лучше например, построить как насчет это могу построить а призывать ну, на Значит, тут враг призывает, скорее всего, враг тоже Сова тоже очень хорошая. Делим. Генешин здесь. здесь. Вот тут на наездник стабильный Давайте до максимум, потом уже будем чуть думать. Пока Все идет. Может только экономику поднимать. Может Берем значит гигант гигант, лучше лучшее. Думаю, что же мне делать. Мне дается выбор. Или же просто. О, не Или же просто зарать ресурсы, да. В принципе, можно. Ну, давайте. фарбом Да, почему блин постой столько воська Войск. Что, капец? пахать пора. Давай. Едина, едина башня, капец уже закончилась. И, наконец. Конец, конец, конец. грубой грубо, Отлично. Давайте убивайте наш наших чтобы у нас не максимальная численность численности. Пойдем, попадаем, попадаем. Враги здесь. Мы убивать войска, то мы играем. Скорее да, чем нет. Так что, друзья, победа! Все, изичная победа Они не сдаются. Стром, но ну, струк чего? Друг. Это вот, вот. Она вот нам построить и их на армию. Вот несколько. Почему длинет? Попал, да? да нет, у лаункер дегулят. На. Нужно обвинить. А, это время. Нужна помощь, да? Как мы покрытием поставить? как-то сам не могу справиться с ним это как вообще если только капец, с копец даже больше чем думал уже не два надо давайте давай давай кирочники берет жок ладно а так ты эконом класс берешь лол я тоже так могу Л класс вот вот. Сп... да брать все уже просто к нову взять тоже можно 10 штук взять. Тем более, скоро нас уничтожать будет. Это будет очень хорошим Изобретение, почему бы нет. Хай нас уничтожает, да. Хай. Нас экономики так выше, ниже. Нестабильно вообще. Атакуйте, атакуйте. Хай атакуйте, Хай отвлекается, вот там внутри атакуйте. Ха на меня отвлекается. Я пожертвую собой, что победить О, все, закончили, войска. Я умею защищаться еще, они а просто атаковать. Нужно еще защищаться, знаем. Но... просто экономика будет растет <сще> просто экономика растет. О, все, экономика у тебя попала. Я ждал этого момента. В игре падает экономика. Это отличный знак. Оо, о май столько там войск. то я на тебя буду каменку разрушать. Войска уничтожать. Или же просто каменьку убавать по вот возможности. Войска А что ж делать? Убивай меня, убивай меня, столько войск. Что вас эти делать? У меня столько армий убивайте меня воу вон начинаю давать танцует танцует вода вода войска куча у тебя отлично может давай ты будешь их вырубать на отлично касаю вы реально крутые кусайте везде кусайте скоро вы давайте ставим там скорее всего что-то есть важно на да, есть кристаллы, поэтому враг идет туда, вот. все ресурсы да вот и мы будут вот, кирпик как по мне вырубать Капец, 2. сборозии поставим. Чтоб не Давай. И будем экономику поднимать. Все. Игра закончила. Вот, 10. Вот, крызы Давай. Камушек не хватает, слушайте. Реально. Так, давай. Нам ресурсы хватит. Ему скоро ресурсов вообще не хватит. не хватит. Так, давай атаку 6. До 6. Ох, там. Нормально. Бесконечно, так скажем. Осман не хватает. Минералов точно не хватает. М -м -м. У нас тоже тут плохое дело. Просто минералов не хватает. У врагов тоже должен не хватить. Минералов, как помню. Не... Все, враг сдается. Враг, сдавайся. Тут, кстати, точку Базу не Несколько. Ресурсов. Несколько... А вот тут стоит стройте Потом... Давайте буду еще раз. В общем-то, бессмертная тактика. Если будет хороший тиммейты. Вот это будет бессмертно. Ладно, ага. тут только стройся. Ну, короточки. Атакуйте. А вы кусаете. Скоро мы Попусать, я знаю. Они даже ремонт он Странно. Чего, друг? поражение скорее да чем нет поражение. что что давайте. давайте идем к И... их а вот чего гарголь бояться а, давайте прямо сразу брать убивать базу а тут будьте Слушайте, тут а тут есть некоторые сильнейшие игроки некоторые остались оставились. остались так а ну кусать базу видите видите друзья все же тут тут некоторые живые хотя же Даже построить и выиграть это. это просто робот бежит это кто нет не все грубай он снова производит Клево, клево произойдет. Давайте атакуйте. Мы будем все, что угодно строить, все, что угодно тут, чтобы враг ничего не понял, да? <смех> и построим. Все, отлично. могу еще? Ну, не знаю, а по Всем удачи и пока.